Здравствуйте, компания сервис для вас. Мы приехали к новому нашему клиенту, которые делали ворота из дерева. Они распространены с камейльскими пиводами. Можно пару слов о нашей компании? Да, Довольны да. ли вы нами? А, какие были замечания? И будете ли вы нас рекомендовать? Да, ну, что могу сказать. Качественная работа вполне удовлетворительная. Оно не вызывает никаких серьезных нареканий. А, рабочие при исполнении заданий очень э, живо отвечали на наши требования, реагировали практически в этот же день или в следующий приезд. Изменяли э, по ходу дела какие-то э, недочеты, которые как всегда бывают, но в конечном итоге все было исправлено должным образом. И в э, на настоящий, настоящий момент практически никаких замечаний по качеству работы фирмы не имеется. Значит, вполне могу четко от себя сказать, что э, буду рекомендовать э, данную компанию э, для своего дальнейшего говорю, сотрудничества и также своим близким знакомым друзьям. Огромное вам спасибо большое за.